всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io я покажу как пополнить счет биржи хоббит для этого нам нужно перейти на биржу нажимаем баланс обменный счет далее нажимаем на кнопку депозит выбираем отправлять криптовалюту из внешнего кошелька на свой крипто кошелек хоббит для торговли нажимаем выбираем название сети erk 20 и нажимаем кнопку отправить адрес депозита сообщение с адресом депозита было отправлено на зарегистрированный адрес электронной почты нажимаем кнопку подтвердить также мы видим адрес кошелька который можем скопировать и переходим на обменный сервис xhub.io выбираем любую из предложенных карт сбербанк Тиньков, альфа банк втб и так далее выберем сбербанк выбираем получить тизер и рк 20 выбираем сумму которую мы собираемся перевести далее вставляем кошелек который мы копировали ранее на бирже Hobbit и также для верификации нам потребуется указать номер карты, с которой будет произведена оплата указываем фамилию владельца вставляем адрес электронной почты куда нам будет приходить информация о сделке и нажимаем кнопку перейти к оплате таким образом мы попадаем в сделку проверяем наши данные адрес кошелька Hobbit сумма и нажимаем кнопку подтвердить данные далее информация Курс зафиксирован на 30 минут. Если в течение этого времени не будет получены денежные средства от вас, то сделка отменится. Далее. Нажимаем кнопку «Оплатить сделку». Переходим в сделку, где указываем данные нашей карты. Нажимаем, что я ознакомился и нажимаем кнопку «Далее». После того, как деньги поступят на счет XHUB, сделка в автоматическом режиме закроется и тизер отправится на ваш кошелек «Хоббит». Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhut.io. Друзья, если вам было полезно видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Для нашей команды это самая лучшая благодарность, которую вы можете сделать.